Здравствуйте! Сегодня у нас еще один популярный набор инструментов от компании Кенгрой Это набор на 24 предмета код товара 024 NDA В видео покажем комплектацию и визуально как выглядит инструмент В комплекте идут 18 шестигранных головок. Самый маленький размер 10 миллиметров. Кстати, вот полоска синяя. Многие спрашивают, синяя полоска, если на инструменте есть надпись Кенгрой Хром Квадрат 1,2. И самая большая в наборе на 32 миллиметра, 6 граней. Так, далее по комплектации. Кардарный шарнир. Вот. Тоже надпись «Кенгрой». CRV, хром-ванадио, асталь. Два удлинителя идут. 125 и 250 миллиметров. Далее, Т-образный вороток. Размер 300 миллиметров мм, с головкой. Шарнирный вороток 360 миллиметров длиной. Тоже кенгрой. Можно использовать с головками. Кстати, очень удобная и полезная вещь в наборе. Там, где не справится трещоткой, то вот срывать гайки воротком очень удобно трещотка на 24 зуба реверс и быстрый сброс по трещоткам встречаются наборы 024 м чтобы размерить развеять миф о том что то подделка есть наборы с пластиковой ручкой черной это идет вот, данный набор у нас идет с металлической ручкой то есть без накладки пластиковой Так, по комплектации я вам рассказал все. Далее, данный набор, как видите, с металлическими замками. Также встречаются наборы, той из старой серии с черными замками, пластиковыми. Здесь у нас замки металлические. Кейс для хранения пластиковый, жесткий. Здесь у нас надпись King Roy Professional Tools. Сейчас я закрою его. Очень удобно защелкивается. Нет зазоров между крышками больших. Ручка для переноски. Ну, все очень комфортно сделано. Видно, что инструмент высокого качества, профессиональный. Вот. Состоит из двух частей. Такие вот пластиковые замки стоят. Поставляю сверху. Идет такая вот накладка из картона. Старые наборы еще шли полностью, была упаковка из картона закрывала весь кейс. Сейчас идут такие вот накладки. Здесь у нас указано. Гарантия один год на инструмент. Топ-серия. И made in Taiwan. Ну, по Kinglo хочется отметить инструмент высокого качества. В основном покупают его на СТО и автосервисы, так как он выдерживает довольно высокие нагрузки. И по цене очень отличается от таких же наборов с такой же самокомплектацией и с профессиональной серии. То есть цена намного ниже. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал и получайте скидки в нашем интернет-магазине. До свидания.